Селенит. Необработанный камень. С точки зрения минералогии, селенит морфологическая разновидность гипса, имеет шелковистый блеск и красивый переливчатый оптический эффект на полированной поверхности, благодаря параллельно расположенным и плотно сросшимся между собой тонким волокнам. Если на него направить луч света, то минерал будет светиться изнутри. Поэтому его называют также лунным камнем. Это один из самых мягких материалов. Ему уступает только так. В англоязычных источниках термин селенит имеет иное значение. Он называется атласный шпаг.